Я знаю, что я делаю, когда прихожу один на вашу поляну. Потому что жизнь моя не дороже вот этого песка. Важно, что скажут люди. Если про меня или про кого-то из вас скажут, что он фуфло, -фу. ну зачем тогда жить? Wir erzählen ihnen das, was auf Russisch verschwiegen wird. Wir erzählen ihnen das, was auf Russisch wird.